Приготовим поздравительный пирог. Насыпаем в чашку муку, добавляем 2 куриных яйца и следом кливочное масло. Добавим 1 чайную ложку соли и 3 столовые ложки сахара. Нужно добавить 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешиваем. Подливаем нужное количество воды и замешиваем тесто. Отрезаем немного теста для надписи. Раскатываем тесто в круглый пласт, кладем тесто в смазанную подсолнечным маслом форму, слегка поднимаем края. Выкладываем нашу начинку и равняем ее ложкой. В виде начинки я использовала яблоки и варенье. Без остатков теста делаем надпись 9 мая и вырезаем из теста звездочки. Включаем духовку на 180 градусов и выпекаем наш пирог в течение 10-12 минут. Вот и все. Поздравительный сладкий пирог на майские праздники готов. Приятного аппетита!